Доброго времени суток, мои дорогие друзья, меня зовут Дэнт, канал Games. мы продолжаем с вами играть в чучу, Чарльз, Чарльз, Чарльз, Чарльз, Мы поехали выполнять задание. Повыполняем задание, сейчас возьмем еще новое оружие. Короче, этот блядопровоз где-то бегает. Но в прошлый раз он бегал где-то там. Но я его потерял. Но в теории он может выйти откуда угодно. Если он рядышком, я уже заметил, что, короче, главное слушать музыку, слышится гул паровозов, э, гул паровозов, блядь, гул паровоза, э, и, короче, какая-то дичь начинает происходить, там, ну, музыка такая, типа, дикая, дикая, дикая, опа, подожди, ка, сундучок, я думаю, здесь можно побегать, да, ух ты, нихуя, все, я здесь буду сидеть. Я вот только не знаю, есть ли тут у нас противники Да, короче, как я узнал, игра оказалась, что делалась всего лишь одним человеком Поэтому на оптимизацию не хер жаловаться То, что там иногда что-то проседает фпс Или еще что-то Вообще похер Картинка офигенная Тот, кто делал ее, просто блядь, гений Опа Смотри-ка, уроди сходит. А, мы же за яйцом пошли, да? Уходит, там песенки поет Так, ну если здесь вход был закрыт Скорее всего внутри никого нету, правильно? А нет, кто-то еще есть Я не знаю куда идти, поэтому пойду сюда а нет, скорее всего там я могу Забрать яйцо и отсюда выйти Но я никак не могу с ними сражаться Крипово Очень даже крипово Бля, у меня слова пропадают, я не знаю, что сказать. Тихо. О, краска. Синяя краска, кстати, неплохо, наверное, выглядит. Все, яйцо я забрал no right стреляют блядь, из пушек ну когда-нибудь ты со своей ебаной хлопушки попадешь блять не попадешь ты из меня со своих хлопушки не попадешь не попадешь не попадешь я быстрее Бля, заебись. Uh, North Mine Mystery. О, oh, блядь! Быстрее в поезд! Сука! Быстрее в поезд, сейчас я вас расстреляю, нахуй. Ебой! Yeah, На no, нахуй! Еще один где? Так. На нахуй. Все? Казнил ублюдков. Они а плохо такие вот как-то как-то вот так вот как-то оно получилось. Так, мы можем поехать сюда и можем поехать за оружием. Ой, бля. Хорошо. Но мы получим все достижения. Синяя краска. Неплохо Тихо Музыка А, нет, ладно А, так у меня очень мало хлама Я думал, я много собрал Ну и ладно Поедем дальше Ага Вот про что я говорил, блядь где он нахуй? Я слышал, как он орал только что. Я только что слышал, как он гудел. Сука, Чарльз, ты, блядь, где? А? Говнюшонок. Ладно, пару вас можно здесь оставить. А, чего там написано? Аронариум. Или мне показалось? Араниариум. Араниару. Муниципал. А, муниципальное здание. Ладненько. Бля, как они тут вообще живут, типа? Заметьте, я обсудил со всеми наш последний, визит... а, наш последний план сражения Возражений нет ни у кого, все знают, что делать и направляют уйти в нужную сторону О, сука Вон, блядь, чучело бегает Бля, он бежит прямо к моему поезду? Опасно. И он здесь с моим поездом он ничего не сделает, или сделает? Тихонько. Куда он делся? Сейчас я просто чуть ближе подъеду музыка музыка ушел? вон он бегает вон он сука бегает ёбаный в рот блять погнали нахуй Конька Как тебе такое, Чарльз? Как тебе такое, Чарльз? Все, он ушел? Куда ты собрался, сука? За ним, блядь Блядь, это ж не задний ход А, я его бью и хлам получаю, отлично За ним, нахуй Ах ты, сука Ты думал, ты от меня спрячешься? от меня не спрячешься нормально ему ракетница раздает ладно нам нужно на задание короче пока мы только все что мы можем делать это отогнать его пока мы не соберем все яйца О, спасибо за хлам Пол, ты тот самый архивариус, о котором говорил отец Юджин, твой отец? Он вернулся со мной Но Мы не хотим сказать, что он еще помог Если ты еще не знаешь, что Уоррен начальник местных шаг, защищает опасные яйца монстров Это может очень плохо кончиться Наш план выманить Чарльза на бой и уничтожить его Тут нам должна помочь идеальная ловушка, которую мы сами разработали Установи эту взрывчатку на каждой опоре деревянного моста, а потом возвращайся ко мне Журнал засады день 3 номер 4 А ты уверен, что это хорошая идея? Я вот не уверен, что это хорошая идея Говорит, иди взрывчатку поставь Ебушки, воробушки Да он меня сожрет сейчас этот Чарльз это не точно но мне почему-то так кажется кто там летает Можете какие-то так мой поезд чуть дальше стоит не без поезда не пойду 5 метров я все равно проеду А, можно вот так спуститься вниз А где их устанавливать? Ага, просто на ножках, да? Понял Хорошо И еще одна здесь Ну пока все тихо и спокойно. И ублюдка этого нигде нету. Ну нормально, мы его бомбами, этими ракетами разбабахали. Это неплохо. Прилетало ему дай дороги. Бля, далеко уехал. Ладно, побежали. У меня там был металлолом. Так, ну у нас есть возможность получить еще одно оружие. Только какое хер узнает. Типа, что может быть круче That's того, что у нас уже есть. Here, Ключ к храму. Как только все будет готово, сможешь вырваться в храм. Тебя ждет the... великая битва. Ага. Ага. Не, ну я хочу полет пояс на максимум улучшить. Призовите Чарльза с помощью яиц и покончите с ним раз и навсегда. Не, ну мы еще покатаемся. У нас еще плюс там задание с оружием есть. Да и третье яйцо надо собрать. И весь хлам собрать, чтобы поезд апгрейдить. Что у нас пока что мы можем сделать? Давай урон сделаем. Ну вот мне интересно, что вообще за оружие может быть, если у нас уже вообще, наверное, мне кажется, может быть... блять, есть все, что может быть. Это типа защита от поезда? Ты прикалываешься? <текуливый навык> да что, нахуй? Прибыл таки в наши края, оригинальный -охотник. охотник. Мой собственный муж собрал пушку для борьбы с Чарльзом, черный, но в голове украли стволы и спрятали их у себя в ладере. Боб был таким смелым, даже ушло, посмелее но... тебя. Если возьмешь те запчасти, за что у меня есть, и вернешь остальные, то можно собрать оружие и использовать против Чарльза. ведь делаешь мне одолжение. Если тебе пригодится, назови его Бобом в честь моего милого. Ладненько ебать ну давай заодно это задание заберем уже все по пути заберем типа чего лишний раз пропускать опа где где-то бегает чучело где-то бегает По музыке сразу понятно, что он где-то здесь. Ну или нет. Так, как-то здесь все стремненько. Служба сегодня была очень вдохновенной, что важно в такие темные времена. Хорошо продуманное, очень правильно. Но, я думаю, весь приход со мной согласится. Мы ценим вашу непокобелимую веру, скорбя о наших погибших братьях и сестрах. Блин, тут все в крови. Бля, ну вот эта красная обивка, это пиздец. Бог очень-очень недоволен. Чарльз есть дьявол, не высовываться. Паук против змеи. Бог всегда побеждает, по идее. Нужно принести кого-то в жертву. Плакать можно, но недолго. Завершающая молитва вымыть полы. А, они еще и в жертву кого-то принесли. Оба-на! Черная краска. Вот это по кайфу. Вообще по кайфу. Бля, ты посмотри какой. Чисто поезд Бенди. Поезд Бенди. Все, у меня поезд Бенди. Так, а это рядышком, кстати. Подожди-ка. У меня поезд Бенди. Он очень похож. Привет. Привет. Гейл Ол доверил мне на ключ одной из шахт с яйцом, но прежде чем я дам его тебе послушай вот что На острове есть древнее святилище, что-то вроде пирамиды со странной призмой на вершине Похоже, призма создана с единственной целью уничтожать яйца чудовища В ней есть три отверстия, в которые идеально входят эти яйца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 Хорошо, на самом деле все, что меня интересует Это собрать весь хлам И апгрейдить свою лошадку Бля, черный такой просто просто, Бля, какой он офигенный а, Хорошо Лады Там яйцо Там лагерь с оружием А, ну поехали сюда, заберем оружие Потом опять будем по кругу кататься а, нет, мы потом можем назад просто отъехать все Нормально Так, где там красный? Не вижу Ага, уже близко Мне нужно налево Ну пока все тихо Ну это чисто поезд Бенди по кайфу. Выглядит очень кайфово. А нет, я могу остановиться на развилке просто. Вот здесь вот. Пойти дать им улей Я надеюсь, вот мне же к ней не надо будет возвращаться. Ну и в шахту он туда пойти. Здорово, нахуй. Кто еще Интрубер! Еще есть? Походу все. Ладненько. Бля, ну ремонт, конечно, много денег теперь занимает. Несколько единиц хлама. Почему я не могу у них дробовик взять? А. -а, -а. Бля, какие они жуткие. Капец. Так, ну я пришел на место. Оп, сори. Сори. Кошечка. Кошечка прыгнула, я такой не ожидал. Пришлось вырезать кусочек. Так, хорошо, здесь куча масок. И где-то должен быть кусок оружия. Ага туда попасть. А вот. Через башню. Подожди, а как туда попасть? Ну, она горит, типа, вернуть надо. А чтобы вернуть, надо туда залезть. Жуткие маски, просто пипец Нельзя взять ствол Или он пацифист Не, как поезд гасить, так ты первый А, вижу, еще Хорошо Опа Опа я have Все, погнали. Ёбушки в рот. Блять, он рядом. Опана. Он прям очень рядом, блять, вон он. Где огнемет? Бля. Что такое типа против Бенди тебе не сражаться нахуй. Нет. Куда собрался, сука? Бля, вот я далеко, далеко проехал, конечно, много. Можно поехать сюда. Потом поехать туда. А, я вообще в другую сторону поехал. Но можно поехать сюда, если меня сейчас туда развернет. Бля, что так фризит? Это жестко. Очень. Ну это из-за карты. Ладно, мы уже говорили про то, что типа про фризы эти. Мы не будем на них обращать внимание. Под слова совсем. Вообще, желательно сюда сбегать Сейчас посмотрим, куда меня повернет Налево или направо Прямо Значит, сюда едем Правильно? Выполнять задание а, я сейчас, возможно, вот так вот круг буду кататься. Ладно, давайте на паузе круг прокачусь, а там мы вернем. Короче, я доехал. Тормозим. Ну как доехал? С трудом доехал. Заняло немало времени. Переключаемся на другую дорожку. И погнали. Но Чарльз нас неплохо так потрепал. Ну, можно урон еще увеличить. Двинули Мы сейчас подъезжаем к этому чуваку Берем задание К этому чуваку берем задание Там надо бы и сюда сгонять Ну ничего Чарльзу пиздюлей дадим И все будет хорошо Ну он конечно паровоз Такой блять Такой да Хлам, хлам, хлам, хлам, хлам, хлам, хлам, хлам, хлам. Все, что мне нужно, это хлам. Хлам, хлам, хлам, хлам, хлам, хлам, хлам. А что ты сидишь куришь? Вау, какая-то сексуальная девушка. Сей, monster, okay. Саша. Оля ко мне, кто-то или что-то расклеивает по фонарным столбам ровно 16 рисунков каждую ночь. Я постоянно собираюсь сжигаю их, но вчера ночью, когда искал их, я начал слышать необычные звуки и видеть странные. Тут же теперь и был, и я нашла лишь половину. Принесешь оставшиеся 8? Блядь, серьезно. Блядь, ты прикалываешься? Ну, погнали. Так, я так понимаю, это вот эти рисунки, да? Что происходит, нахуй? Это рок? Или что это? Ебаный в рот ты кто такой нахуй. Ебать. По-настоящему. Вот это, блядь, вот это хоррор подъехал. Стоп. Блядь. Тихо нахуй. А, он меня выкинул за камни Сука, это мне что, заново сейчас придется? А, нет, не надо Заново не надо Но сам факт, что они меня могут словить О, криповенько Подожди, а здесь что-то интересное А, я это там был Бля, нифига я убежал. Надо по карте сориентироваться, где фонари стоят. Ну и либо просто по полю этому ко мне бегать и все. Надо еще 4 лисочка найти. Бля, вот это жуткая херня, ты слышишь? Блять! Рики, стоны, блядь. А, он просто за мной летит, блядь. Отсоси навик. О, -о, -о, -о, о Слишком близко к моим яйцам. о, -о, -о, -о. Так, шестой листок. А, вижу, вижу, вижу, пиздюшонок, пиздюшонок, я тебя вижу. О, -о, О, почему ты становишься быстрее? Бля, мне кажется, он меня сейчас словит, да? Я, я чувствую, что он ближе становится. Так, ну а как мне от него уклоняться-то? Я понял. Надо, короче, просто уворачиваться. Его заносит, блядь. Дебилойшку. Дебилойшку заносит. Блядь, где еще два листика? Вон еще один. Давай! А! Сука. Так, он меня выбрасывает за пределы карты. Тихо, мне, блядь, за них хватало. Надо найти последний листик. Сейчас по кругу пробегусь. Пошел-ка ты нахерчик Пошел-ка ты нахерчик. Последний листок остался. Флам. ёба Так, где? Недалеко. Хорошо. Погнали поверху. Да где-то я его по кругу, видимо, бежал, упустил. Стопудово, стопудово, стопудово, стопудово, стопудово, стопудово. А я вот типа ко мне как-то заходил, вроде даже похоже, или нет. Ой, так можно пойти, кстати, и вон туда сбегать, блять. Хоть у меня поезд вон там находится. Блять, вот она задание мне дала шкура. Где мне этот еще один блястый листик найти-то? Но он на подсвеченных столбах висит. Это сто процентов. Блядь, минус ноги просто <сосы> соси блядь, член кусок говна. Нет, он меня сейчас догонит Давай сюда Бля, я не вижу просто куда идти Ну как вижу, я не могу понять Где последний листик Ааа, блядь Почему такой жесткий скример? Здесь? Нет, здесь я был от него можно убежать, только вот так вот уворачиваясь просто. Блять, блядь, блядь, блять, блять, блять, блять, блять, блять, блядь! Почему вот этот вот шум в ушах? Это просто пиздарики какие-то. А ч, у меня под фонарями он отстает или что? Я прям слышу, как он наступает не на пятки Блять, это больно. Бля, это что за слендер какой-то, не знаю, с чем смешанный. Нету здесь. Вон фонарь висит. Есть, последняя! Соси, блядь. Балейбалу. Сукин, сын. О, бля. Так, вернуться к Саше. А это что? А, дневник Сантьяго. Ну, я собрал 8 лисков. О, вот это будет серия. Офигенный побочный квест. Вот это я обосрался. Блять, аж в затылке заколола Мне нравится. Очень круто. Вот это было по кайфу просто. Сюда дай. А что ты мне даже взамен? Вот тебе в хлам. хлам. Вот тебе в хлам награду за помощь. Так, забираем дневник Сантьяго. И едем назад. У меня, блядь, на поезде Бенди, блядь. Поезд Бенди, блядь. 55 единиц хлама. Вот так вот прокачиваемся. Погнали. Забираем сейчас и уходим нахер отсюда. Сука, вон он гуляет, блядь. Я его вижу, нахуй. Я вижу, как он гуляет там. Ну и что мне надо забрать? А, дневник. Что здесь? Просто камень. Блять, давайте-ка побыстрее. Такая музыка спокойная стала, аж напряженная стала. Мне очень сильно напряженно мне стало. Очень сильно напряженно. Бля, у, у меня ракетница бабахает вообще просто. Так. Давайте вернем дневник. Сантьяго, он вон там. То есть нам нужно ехать назад сейчас вот сюда. Вот здесь вот отдать дневник Сантьяго. Мы сохранимся И вот потом уже будем выполнять задания это Уже в следующей серии будем выполнять остальные задания Задания осталось немного Раз, два и вот эти два Ну и забрать ключ из шахты Где мы там едем? Так, ну уже близко Побежали быстренько к Сантьяго А, точно, он же там на, в порту стоял Блять, минус ноги Он же стоял в порту Да, да ты что ты, ты серьезно Там же можно было просто скатиться без урона Так, Сантьяго Надеюсь, никто в него не заглядывал Вот обещанный хлам, спасибо Спасибо, Сантьяго, спасибо Так, как выбраться теперь отсюда? И где мой поезд? Где мой поезд? А, вон он. Я уже поезд потерял. Так, мне надо. Нам нужно чуть назад. Правильно? Назад и налево. льза пока не видно но мы его два раза уже за сегодня встретили или один или два или один или два или один или два или один или два не помню так отправляемся за к синей коробкой теодора как раз можно будет по кругу вот сюда вот задание выполнить вписи этого так нам нужно остановиться на вокзале Ну, блять, побочный квест по факту был страшнее, чем сама игра. Вот серьезно. Побочный квест был страшнее, чем сама игра. Ну, это было офигенно просто. Я так кайфанул. Бля, жалко, я не могу сюда повернуть, типа, что здесь путей нету. Хотя по факту это пути есть, но повернуть нельзя. Зато Чарльзу можно Так, но ну в теории я могу здесь от него прятаться, да? Ааа, -а -а, тут уёбки Ау, больно нахуй А чем мне надо найти-то? Сука Пошёл нахуй сейчас задушит просто me, <ролосит> а вот а-а-а бежим назад бля нихера себе они жесткие а я-то не могу против них стреляться ничем а, все, он за мной не бежит уже. А -а -а, лох. Не, нихуя, бежит. Фихопат, а? Так, ладно. Мы справились с заданием. Помнится, мы, мы уже в этом месте останавливались в какой-то из серий? Exact... Да, да, это та самая коробка. Scrum... теперь забирай the... свой холм и прочь отсюда. <звуки> Ты че, охуел? Блять минус ноги. Так. А что у нас по хламу теперь есть за два квестика? О, да, детка. О, да. Мы почти на фулке. Э, на этой части я предлагаю сделать перерыв. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, на дискорд, на тикток, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях. Я вам всем желаю крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.